Доброе утречка. Пойдем. Но кто же приглашает девушку на свидание в караоке клуб? Но ну, здесь нас никто не услышит. Что ты собираешься сделать? Нет, это совершенно невозможно. Давай не здесь, хотя бы. Не так, здесь можно петь громко, не сдерживаясь. Что ты делаешь? Ты это что, хочешь напиться? И в мыслях не было. А я так бы наелась, а я хочу тебя. С Днем Святого Валентина!